Ах ты, блин. Ох, это ж не свой, чутик. А вон просто ваншоты у него этого. Богдан идут у вас который на втором месте. А Богдан с чем играет? Я не знаю, что за пушка даже. Ох, срезай.